Всем привет! вы на канале PRIPE. У нас сегодня очередной тест-драйв. И интересный автомобильчик, я вам скажу, у нас на тест-драйве. Это у нас X1 2-литровый с турбомотором, даже Twin Turbo, из США. И тут прямой впрыск. BMW X1 2014 года. С любого PRIPE AEB. Поехали на тест. Я не знаю, почему он кроссовер, но баварцы его города назвали кроссовером. Подразумевается, подразумевается, что у нее просвет. Он в принципе повыше, чем седан. Стандартная BMW-шная внутрянка. Да, кстати, мы едем на газу, я вам сразу же добавлю, и я не чувствую реально пока что какой-то разницы между ездой на бензине. Там порядка двух тысяч оборотов, я вам скажу, что особой разницы ощущаться не будет, к сожалению, у нас сейчас в городе не будет возможности там где-то разогнать там автомобиль до ста. Но в динамике, я думаю, тут ничего не поменялось. Потом здесь в автомобиле стоит цилиндр, потому что технически можно в багажник устанавливать только цилиндры. Двух вариантов, 50 литров и 60 литров они подходят. И еще в багажнике остается дополнительное место, я вам скажу. Кстати, по размерам, по размерам вот этот вот X1, он с Qashqai. Кстати, кто мне напишет, какая здесь коробка и какой привод, в комментариях напишите, знатоки, поделитесь, я-то знаю. Смотрите, что нас поразило с Сергеем, это, конечно, в... а, <свист> вот эта штука, да, да, да. <свист> да, посмотрите, обязательно сюда, вот с двух сторон я показываю. Это протез ваш? Это... Нет, <свист> <свист> <свист> Сейчас давайте. Нет, не так, сюда руку вставляю. рука сюда. Вот сюда, в круг вставляй руку Вот так, вот, это протест. Пират пират. Да, ребят, это подстаканник Такое решение предложила компания BMW Вот, ну, кстати, X1. одна из самых спорных идиотизмов Ну почему? Зеркала, конечно, боковые, маленькие Я вам скажу сразу же Вот Лично мне они неудобны Они не дают того обзора, который должен быть Который нужен Автомобильчик, он не такой крупный по габаритам действительно ловишься на мысли, что ты сидишь, ну к тебе не очень, не очень, это привычно, особенно если ты пересел с BMW, да? Для тех людей, которые как раз, наверное, смущались посадки в BMW, особенно женщины, да. Ну что это, они все, да? Что это на полу сидеть, да там? Вот. Лежать. Да, а их ему-то не нравилось. Это будет наоборот плюс. То есть мне кажется, это машина. Это первый машина, ваш BMW. Да, эта машина станет трамплином для тех людей, которых смущала излишняя спортивная посадка в классическом BMW, да? Да, добавлю у многих наших подписчиков и многих наших клиентов возникает периодический вопрос а что вы ставите на прямой впрыск это четвертое поколение это пятое поколение это шестое поколение как это работает значит данное оборудование это производитель завода б Италия коим представителем официальным мы являемся здесь у нас идет смешанный цикл подачи топлива то есть ориентировочно соотношение бензина и пропам бутана здесь 80 на 20 есть вариант когда у вас будет сто процентов автомобиль работать э, на газу но это это дает э, оборудование которое дает возможность этого это единственный голландский производитель э, жидкого впрыска именно настоящего пятого и шестого поколения, это голландский производитель Виали какой будет расход, а сколько это стоит, да, вот такие вопросы, ну, а какой будет расход, от бензинового расхода по городу и по трассе можно смело прибавлять, так как расход будет и бензина и пропамбутана да, тут нужно будет, во-первых, производить замеры. Я вам скажу, да, кстати, те расходы, которые пишут в книжках по эксплуатации, это все вранье. Это все не соответствует реальным расходам. Как я вам говорю, сто процентов проверено гарантированно. Да, вот кнопка переключения газ-бензина, она установлена в салоне, вот здесь, так попросил владелец. Ему так удобно, скажу сразу же, можно устанавливать и в других местах, ну вот человек попросил так, так мы установили, а сейчас давайте посмотрим, что там под капотом. Хочу добавить такой нюанс, да, видите, это американец, здесь у них идут шильдики, да, потому что эти моторы двухлитровые турбированные, они бывают 190 лошадей, данный мотор 230 лошадей, даже 231 лошадиная сила это американец здесь индекс 2.8i x-drive это означает полный привод этот капот алюминиевый но он весит и так BMW баварский моторный завод twin power turbo вы видите на крышке что тут у нас? Что тут у нас указывает на ГБО? Внимательный взгляд увидит редуктор. Вот он. Что у нас делает редуктор? Газ подается с баллона сюда, под минусовой температурой. Редуктор у нас э, доводит газ до рабочей температуры. Дальше через форсунки подается в Здесь у нас блок управления, мозги газовые. Здесь у нас шланги, фильтр со стойником, форсунки здесь под крышкой. Крышку так просто и легко я вам не сниму, потому что это BMW. Эта крышка она вместе с этим кожухом ставится. Это такая история, я вам скажу. Не очень простая. Форсунки здесь у нас стоят под кожухом. Форсунки здесь у нас стоят единички скоростные. Потому что мотор турбированный И как бы нужно отрабатывать это все чтобы корректно работал двигатель Заправочная здесь у нас под бампером Опять-таки можно установить и в бампер Где-то здесь Но владелец попросил спрятать под бампер Желание владельца, скажем так, это для нас приоритет Хотя на заправке будет не очень удобно Багажник без привода Здесь вы видите цилиндрический баллон, 50 литров. Это единственный вариант, который можно здесь установить. Но можно его чуть больше, на 60 литров установить. Здесь полочка, но полочку нужно будет аккуратно подрезать и аккуратно ее установить, чтобы вот это вот все у нас было спрятано, было скрыто. То есть тут остались кое-какие еще детали, нюансы которые нужно не спеша сделать что я хочу добавить по поводу четвертого пятого поколения в чем тут принципиальная разница Значит, принципиальная разница здесь одна в пятом поколении газ подается в жидкой фазе то есть в баллоне есть насос и пропам бутан подается в жидкой фазе непосредственно то есть отсутствует редуктор да? через газовые форсунки он подается непосредственно в камеры сгорания это важный момент еще один важный момент отсутствует редуктор не надо врезаться в тосольную штатную систему для того чтобы обогревать пропам бутан это полностью отсутствует то есть вы понимаете еще очень важный нюанс, нету разницы из-за того, что бензин жидкий, а пропан-бутан газообразный, нету разницы в расходе. То есть обычно пропан-бутана, как многие товарищи там любят язвить, расходуется на 10-15% больше. Единственная цена, но я вам скажу, да. А установка вот на данный автомобиль это плюс-минус 800-900 евро. А установка пятого поколения будет стоить порядка 1200-1500 евро. Это жидкий впрыск. Мы едем на газон. Динамика, ну для такого автомобильчик, я вам скажу, достаточно приятная. Плюс еще и моторчик turbo дает о себе знать. Конечно, BMW, особенно X1 и X3, я вам скажу, это нужно, нужно быть или фанатом, или в этом ну, немного не понимать. Я реально не фанат ни X3, ни X1. Да, пятерка BMW, семерка BMW, заряженные м я вам скажу это конечно интересно и на бензиновых моторах и на турбодизелях я тестировал они очень прикольно управляются очень прикольно едут здесь есть нюансы от резины потому что ну смотря какую резину ставить да кстати по времени установка на данный автомобиль занимает 2-3 дня вот по стоимости по стоимости я вам скажу от 800 евро до 1000 евро это на 4 цилиндра стоимость установки а смотрите вот тут у нас интересный продукт американского автопрома и пищепрома пикап f-150 естественно с короткой кабиной и вот такой вот передвижной передвижной вагончик с кофе с чаем сэндвич нарисован добавлю что на f150 американцев мы ставили туда устанавливается газ зимой я его тестировал но он отлично работает он круто едет <зыв> И ни редукторов, ни форсунок, ни блока управления. Все спрятано, все сделано, как на заводском конвейере. Во всяком случае, стремление к этому четко есть. И наши специалисты могут это делать. Так что владельцы F-150, которых стало последнее время Немало я их видел в городе, и в Киеве, и в Харькове. Звоните, пишите, поможем вам. Не надо тратить лишние деньги на бензин. Можно даже сразу же со старта установить в рассрочку. То есть, допустим, там стоит установка 900 евро. Вы не вкладываясь вкладывая всю сумму 900 евро там, потратили часть. Ну, допустим, 100 евро вы потратили. И уже вы ездите на ГБО экономики, и в течение 6 месяцев вы равными частями помешаете. Выгодно это очень выгодно. Я никого не агитирую. Кто умеет считать, тот поймет, о чем я говорю. Кто не умеет, но это ваши трудности. Когда наши клиенты интересуются и спрашивают, а что вы порекомендуете, вот что нужно, что можно и что нужно ставить на мой автомобиль, мы предлагаем в принципе два варианта. Вот один из таких вариантов это установка данного оборудования итальянского Pride AEB. Второй вариант это установка голландской системы Viale жидкий впрыск. Если, кстати, вам интересно, можете написать в комментариях, написать марку своего автомобиля. И мы вас проконсультируем по стоимости, по объему работ и по цене в этих двух вариантах. Или можете позвонить по телефонам, которые будут под видео. В принципе, на нашем YouTube-канале вы всегда можете написать комментарий да, по интересующему вас вопросу. Ну, а с обзором данного BMW X1, который мы уже, в принципе, сделали, э, ну, немало штук, 10 мы их установили точно, тут нету никаких для нас технических архи, каких-то там моментов сложных, но все равно, знаете как, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому мы решили один из автомобилей для вас сделать тест-драйв. Кстати, если вам понравилось данное видео, вы знаете, что делать. Нажимаем колокольчик, колокольчик. пишем комментарии и всем пока.